А? а я здесь. Класс, да? все. Вот, Ты на улицу, по Ибалу, Ты что, серьезно что ли? А? Ты мне говоришь что ли? Ты мне не тыкаешь, с тобой свиней не пасла, а больше да? да. Друзья, естественно, этот синяк со мной никуда не пошел на улицу разбираться. Наша служба и опасна, и трудна. Ну, я имею в виду <свят> блогера.